Всем привет, дорогие друзья! Сегодня такой хотел поделиться вам, короче, новостью. Сегодня у нас первая яичка. Ну жена позавчера нашла одно яйцо. Я думал, блин, может это вряд ли, что это индюки у нас неслись. Оказалось, вот сегодня сейчас покажу вам как еще. Одно яйцо нашел. Вот. И индюки занеслись, ребята. Им всего лишь пять месяцев. Сейчас, вот так я сейчас покажу вам, как что за яйцо, как выглядит. Сначала покажу вам, как оно несется. Как я понял. Да. Вот такая штучка у нас. Вот. А вот яичко, ребят. Видите, вот такое яичко, белое, с крапинками, короче, интересное, вот такая новость, ребят, хотел уже их забивать, короче, смотрю, начали нестись, вот уже второе яйцо сегодня, что хотел забивать, потому что самца нету, короче, для них, чтобы весной развести, сейчас думаю, может самца прикупить, вот, разведение ладно вот такая новость интересная ну как интересно для меня интересная вот сейчас вам покажу еще тоже такой как я короче облицовываю двери тоже может быть кому интересно будет вот. покажу быстрый способ вообще быстро там как его делать давайте ребят, не приключайте зайду в дом и покажу вам как я сделал дверь вот такая ребята дверь у меня получилась короче вот это Хотел вам показать, как облицовал. Вот. Сейчас вам сниму, покажу, еще надо запенить, короче. Сейчас пока просто так. Сделал прямой угол, не стал вырезать, мудиться. нахер надо. Просто сделал так вот все. Так, вот, ребятки, вот такая панель продается. Вот. И вот она соединяется. соединяется таким он способом просто вот пас и шип вообще в первый раз хоть, увидел такую штуку мне он понравился. вообще устанавливать, все вот она ставится никаких ничего не надо приколачивать крепится только вот эта планка и все вот. вот такая вот вещь ребята вот она дверь короче без наличников, короче. Ну вот, поставил маякику просто деревянные по уровню. По уровню выставил маяки Ну, уровень поставил и выставил вверх-вниз. и эти середины уже так подложил. И на саморезик. Тут саморез и шляпка такая. пластика продается специально. Ну, маскировочный тип. Саморез маскирует. Вот и все, ребят. Сейчас запеню. Много пены не надо ложить, ребята. Сейчас вам покажу, как буду пенить. Ребята, вот, взяли вот такую пену обычную. Баллончик. Сейчас запеним, короче. Сболтаем, как говорится. И много пены, ребят, не варить, потому что это потом все начнет вылазить. Ну-то для тех, кто не знает, ребят, вдруг кто-то не знает. Потому что я тоже когда не знал все с интернета смотреть и вот короче берем и сверху потихонечку пениваем пены не надо потому что дальше она еще будет расширяться Сейчас добавлю Вот так вот, ребят запенили короче все много дальше уже пену не надо под самую это делать она сейчас еще увеличится раза четыре вот. все ребят теперь обратно все устанавливаем Все, все готово, ребят. Ничего сложного. Вот эти панельки новые пошли. но все-таки, ребята, нравится. А то раньше, знаете, прям гвоздями, все приколачивать, проколачивать, проколачивать вот это все надо было. Сейчас новенькая. Вот так вот такую дверь, ребята, можете сами установить. Не надо каких-то специалистов нанимать. Вот Сейчас новые технологии, как говорится. Ну вот эта дверь мне, вот эти обналичники мне понравились. Короче, я вам рекомендую. Попробуйте сами и скажите мне потом спасибо. Ладно, всем пока, подписывайтесь на мой канал и ждем следующие ролики. Не знаю, в следующие ролики будут, скорее всего, рыбалка, а может быть еще что-нибудь. Ладно, все, давайте, ребят.